доброго времени суток. Мы начинаем практику центрирования. Ее цель синхронизировать наши голову, сердце, тело и душу. Почувствовать, каково это, когда эти три части нас звучат в унисон с нашей душой, и начнем мы с плавного погружения в себя, закрой свои глаза и сядь поудобнее, сделай глубокий вдох и расслабляющий глубокий выдох. ощути, как со вдохом твое сознание и тело наполняется свежестью, а с выдохом уходят все напряжения и становится легче чувствовать себя собой. Продолжая делать глубокий вдох и выдох, позволяя своему сознанию сейчас плавно проходиться по каждому участку твоего тела и активно участвовать в процессе твоей гармонизации. Вдох направь свое внимание на область лба расслабь все мышцы на своем лбу мышцы переносицы и обрати внимание на свои веки сделай, Несколько дыханий через свои веки расслабляя глаза и обширную область вокруг них. Чувствуй, как на вдохе поток белого света входит через твою макушку, а на выдохе выходит через твои глаза. Вдох. Свет входит сверху. Выдох. Из твоих глаз излучается свет. Теперь переведи внимание на всю голову. И озари расслабляющим светом все мышцы головы, все косточки твоего черепа, расслабляя все соединения и мышцы. И позволит ему белому свету расслабления Пойти вниз по телу, опуститься на уровень плеч и в глубоком расслабляющем вдохе света растворить всю усталость, лишнюю ответственность и груз проблем. Почувствуй физически, как твои плечи могут расслабляться только силой твоего светящегося внимания, и пройди своим вниманием еще ниже. в область своей груди и почувствуй, как начинает откликаться твое сердце, как оно начинает оживать, когда ты озаряешь его своим светящимся вниманием и исцеляешь все напряжения, все темные сгустки и спазмы, расслабляя грудную клетку и свой эмоциональный центр. И продолжай озарять своим вниманием другие участки своего тела, руки. Расслабь свои пальцы, кисти, предплечья. Полностью всю руку, как правую, так и левую. И пусти искрящуюся волну расслабления, по своему позвоночнику сверху вниз, мысленно пройдясь по каждому позвонку, чувствуя, как каждый позвонок, каждый хрящик, каждая мышца и все сопутствующие элементы расслабляются под твоим искрящимся вниманием света. Продолжай вдыхать свет Творца через макушку и словно под бурным водопадом чувствуй, как этот поток света Пробивает себе дорогу сквозь тьму, сквозь все блоки, сквозь напряжение, очищая, освежая, восстанавливая полную гармонию. Пусти свое внимание, в область живота и расслабь все мышцы, все внутренние органы, освети любые напряжения, спазмы, все, что вызывает внутренний дискомфорт. Расслабление, свежесть, чистота, здоровье. Продолжая освещать своим вниманием область живота и опуская его ниже в область таза И чувствуй, как под твоим пристальным вниманием Свет Творца растворяет все напряжения, все внутренние запреты, всякого рода блок блокировки, которые мешают быть собой в полной мере. И расслабь свои ноги. От бедер вниз до самых кончиков пальцев. Почувствуй, как расслабляются под твоим вниманием все мышцы твоего тела. Все физические психические, эмоциональные, ментальные и любые другие напряжения, возвращая внутреннюю гармонию и тишину. Положи свои руки на нижнюю часть живота, и соединись со своей рептильной частью, которая отвечает за твои инстинкты, со своим нутром, которое дает тебе внутреннюю интуицию и умение быстро реагировать на любые опасности, а также позволяет стремиться к комфорту, удовольствию, выживанию, почувствовать себя в своем теле. Чувствуй, насколько комфортно быть в контакте со своей животной частью. Почувствуй себя в своем теле целиком и после этого Перенеси свои руки на середину груди. Соединись со своей лимбической системой, с той эмоциональной частью, которая отвечает за яркость жизни, за радость, за удовольствие от процесса, и достижение результата, та часть, которая делает нашу жизнь вкусной, позволяет нам предвкушать, наслаждаться, мечтать открыто. Почувствуй свою эмоциональную часть здесь и сейчас. И положи руки на свой лоб. Почувствуй связь той частью, Которая всегда стремится к развитию, к той части, которая обладает неиссякаемым источником идей, возможностей. Часть, которая является превосходным помощником и умеет достигать любые поставленные цели. Особенно, когда она в гармонии с твоим сердцем и телом. Почувствуй буйство энергии, которая есть в этой части, и как усилием твоей сознательной воли, Моя голова может успокаиваться и быть в моменте здесь и сейчас. Оставь одну руку на лбу, а вторую перенеси на нижнюю часть живота и посмотри, что происходит, когда ты выстраиваешь контакт между головой и телом, насколько эти части умеют быть в контакте друг с другом. И после этого перенеси руку с живота на уровень груди и соедини свое сердце с головой. И посмотри, каково это, когда сердце и голова живут друг для друга в унисон. Когда голова помогает сердцу чувствовать себя счастливым. Когда сердце помогает голове стать еще более эффективным и получать удовлетворение от той деятельности, которую делаешь ты в достижении своих целей. И оставь одну руку на сердце, а вторую перемести на нижнюю часть живота. И почувствуй, как входит в контакт и резонанс твой живот и твое сердце. Как они объединяются для того, чтобы твое тело прожило счастливую, здоровую жизнь, получало все необходимое развитие и умело выделять в достаточной мере гормоны радости, чтобы радовать твое сердце. А теперь подними руки на верхнюю часть груди и соединись с той частью, которая отвечает за контакт с Душой. Почувствуй резонанс от соединения со своей Душой. Удели ей свое светящееся внимание и просто послушай ее в том темпе, который для тебя сейчас наиболее оптимален. И когда будет готовность, позволь своему сердцу открыться, услышать, Голос своей Души. И что она просит тебя сделать уже в ближайшее время? Может быть, Душа что-то ответит, что-то расскажет. Может быть, просто радостное единение от того, что ты уделяешь сейчас внимание своей душе, что ты чувствуешь, когда есть настроенность с душой, что меняется в теле, чувствах, мыслях. меняется вокруг и особенно внутри